Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Прием амолога обычно представляет из себя осмотр пациентки, сбор анамнеза, пальпацию, осмотр и, как правило, ультразвуковую диагностику, если это требуется. Если пациентка приходит с жалобой, то не важно, какой день цикла обращения. А если же пациентка приходит просто на профилактический осмотр, то важно, чтобы это был 5-12 день цикла. Известная статистика. Печально очень, да, то, что смертность от рака молочной железы на сегодняшний день на первом месте у женщин. И поэтому ну, во всем мире по стандартам рекомендовано любой женщине, независимо от наличия или отсутствия жалоб, у нее обязательно раз в год проходить плановое обследование. И уже в зависимости от решения доктора, проходить либо ультразвук, либо маммографию. С проблемами подобного характера, например, повышение температуры, местное, да, покраснение наличия, наличие образований, уплотнение которые нащупала сама пациентка, либо же наличие выделений сосков, обнаруженных опять-таки пациенткой. Желательно обратиться внепланово к доктору, онкологу, монологу и пройти внеплановое обследование. В нашей клинике представлен весь спектр диагностических услуг в плане обследования молочной железы. У наших пациенток есть уникальная возможность за один визит к доктору получить полное комплексное обследование. Это осмотр, ультразвук, и в случае выявления каких-либо образований очаговых или же кистозных в молочной железе можно же в этот же день провести функцию подобного образования и получить результат стологического исследования. То есть это достаточно редкое да, явление, поэтому не во всех клиниках есть такая возможность, вот в БЕСТ-клинике у нас есть такая возможность за один день пациентке провести весь комплекс диагностей. Услуг. заболевания молочной железы они и поэтому здесь прежде всего естественно доктор онколог мамолог назначает старается подобрать медикаментозную терапию неинвазивные методы но как правило при наличии образований, да, кист уплотнений требуется и лечебные одновременно и диагностические манипуляции в клиник у пациенток есть возможность пройти также консультацию по грудному вскармливанию либо же получить рекомендации как правильно и своевременно проводить расцеживание молочной железы, как правильно прикладывать ребенка к груди, как питаться во время лактации, ну и вопросы отмены прикладывания к груди, что очень актуально в наше время и как правило в роддомах не освещают эту проблему и достаточно часто встречаются эта проблема среди женщин. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.